Какого я а. здесь тут оказалась? Так, ты ведь Аврора импаул, да? Ага. Так, я призвал самую сильную ведьму, которая нам поможет избавиться от эстера. Гибрид, а, да, подойди, да, ты сейчас потушишь эту свечку. Эта свечка связывает нас. Наконец-то мы от нее избавимся. Уже это шнит от нее. Отойди, отойди, отберите этого гибрида, пожалуйста. Погоди. по факту я твой сир, верно? Означает ты делаешь все, что тебе скажу я. Не-не-не. Так, гибрид, по факту я твой сир, поэтому ты можешь зайти. Зайди Не. Ты не можешь сопротивляться. Так, вы люди. Ну-ка, ну, Даня, да. смотрите, пожалуйста, за ним, чтобы он не подходил к свечке. Ну, хорошо. я могу вам помочь, но замен... взамен вам Нет. нужно найти дуб из Феникса, чтобы возродить меня. Тебе нужно еще и возрождать. Ну, в целом, да. дуб из Феникса я знаю, где находится. Так, хорошо, сколько надо, много? Где-то, наверное, чтобы человек десять сойдет. Что тебе десять, надеюсь, только там будет. С... Так ты сиди тут и смотри, чтобы свечку не потушили. Так, Ланенька. Ягуб! Ты тупой! Говорю, идите, следите, чтобы свечку гибрид не потушил. Вы все идете за мной вообще, что ли? а так, ребята, что-то произошло? Что -то, что -то... Идите, пожалуйста, следите, чтобы свечка не погас. Если свечка погаснет, здесь связь разорвется. А гибрид идет за мной, гибрид идет со мной. Могу? Напомню то, что слушаться ты меня никак не можешь, поэтому... <связываются> Давай. Скажи спасибо, я тебя не заставляю на одной ноге прыгать. это так, ты помнишь, где находится кол из дерева Феникса? Uh, нет. Зато я примерно помню. Поэтому мы идем искать его. Вот как тебе жить, как гибрид? Что там было месяца? Они... Так, сруби дерево. А я пока схожу за еще одним ингредиентом. Следующее для заклинания очищения это кровь. Кровь Трибрида. Первородного Трибрида. Поэтому, ну, в целом заклинание было создано не так давно. Поэтому и можно так его приготовить. Да уж. А где Готово! Же... А, такс. ё Кровь Трибрида. А... Так, с гибрид где? Да. Будь, иди я... уже к ним. Наш... Ок. Так, нужно идти туда, мистический код. Так, мне туда пошел. Мне нужно... Я боюсь, на самом деле, она... Мы воскресили почти что самые сильные видим, которые есть. Есть. Но в целом, надо будет с ней как-то сделать нерушимый договор. Есть оно такое заклинание например, у меня. Попали, так, с... да? я принес последний ингредиент. О, привет, Давай, где Лука? А, да, он там отошел. Он на улице прохлаждается. Так, да, пойдемте. На нам нужно для заклинания очищения нам нужен да, он святой он... алтарь. Пойдемте к святому алтарю. Святой алтарь? алтарь? Да. Ну, пойдемте к алтарю. Как мне больно! Кто меня избивает? Мне очень больно. А, так, еще вспомнить, где здесь mm -hmm. вход в этот святой алтарь. Мне больно, что я родился. Ну, no. no, ничего страшного. Uh, fire так... Люди, советую всем это Я не знаю, какое заклинание. -мо. Oh, а, Ё-моё! Так, она вроде воскресла. Ага. Uh -huh. Да вроде и нет, живая вроде сейчас проверим. Да, ты ты тупой, она тебе шесть вернет. Стоп. Успокойтесь. Так, теперь Мне надо использовать полные силу. а чтобы мне использовать полные силы, мне нужны силы трибритов и какой нибудь свободное пространство. Стоп, ты хочешь сказать, ты хочешь связать мои силы и свои силы, чтобы питаться моей магией? Ну, я смогу использовать и твои силы в этом временном. Так, э, собрание. Пойдемте, отойдем. Ну, пойдемте. Пойдем, идите сюда. Пойдемте сюда, зайдем. никто не слышит. Ну. Короче, Очень есть небольшая проблема. Она хочет использовать заклинание связи. Но если она использует заклинание связи, она сможет использовать мне заклинание. Использовать меню магию в принципе, питать силы. И она, можно сказать, фактически Она нас не обманывает? Если она нас обманет, то тогда мы потеряем силы Если она и так не победит, то мы не сможем убить эту. Эстер. выбрали немного. Нам нужно победить, Эстер. Я думаю, через Кто не рискует, тот не шампанское. Собачка хорошая. Ладно, пойдемте. Да. Свободное место. Используем остров как остров Полмесяца. Идите, скажите ей. <рап> так, я приготовился к заклинанию связи. Готова? Используем да. заклинание крови. Ай, е-мое. Вот так вот. Готов? Да. Гот точнее, готова, извини. Я подменила заклинание. Теперь я питаюсь только его. он моей, и я его. Нееет нее. Что ты сделала? Я не понял, почему тебя глаза поменялись? Она нас обманула. Нее. Тупорылая дура. <связывая> вот так вот. Она питается. Кем Я даже был? не могу использовать заклинание. Кем-то <связывая> там был трибритом, вроде как же, да? Ну, вроде бы так. Нет. У меня Созава сил даже просто... на простое заклинание не хватает. Вы просто <связывая> нелепы. <связывая> как вас <связывая> <планета здесь связывая> в делать <нотит. связывая> здесь? Бегай убегай, ребята. Я попробую. Я попробую разорвать связь. Текс фолк. Нет, я не смогу тебя бросить. У меня даже сил не хватает, чтобы простую куз делать. Я давно не питался кровью. А еще меня волк волк. Я же твой сир. Как ты меня еще бьешь? Я тебя не бью. А нет, меня на молнии бьет. Нет, больно. Убирайся прочь из, моей, из моего острова! Не обязан. Не обязан. Так. Не обязан быть своей, своей, Ладно, я попытаюсь обратиться. Убирайся yeah. прочь с моего острова! Ё-моё. Я должен использовать об обратиться. Но только вот я давно не обращался как и никогда не, не использовал эту силу. Надо обратиться. Попытаюсь обратиться. Ну что, уж иди сюда. Что это у нее за оружие такое? Пора покончить с тобой. Каким -то это буквально а То, это ты это пуком не вздыхаешь. Что это оружие, которое способно убить гибриды и так далее. Но почему-то ты не умираешь. Потому что, потому что я быстрее регенерируюсь, потому что я трибрид, и невозможно, не, не бывает таких оружий, которые могут убить даже трибрида. Запас, mm. да, надо попродать све... разорвать связь. Ой. А если мы сломаем, что-то изменится? Так, я не знаю. Давайте тушить свечку. Где он? Он же пытался меня убить. А, я не понимаю. Он должен быть здесь, но я его здесь не вижу. Из-за того, что я давно не питался, я не слышу его. Но вижу. У меня очень много везде, где перерезал. Поэтому не так, она ну, не регенерируется. Ай, ай, больно. Люди, не попадите под клинок. Если... Я регенерируюсь. Еще один удар и мне крышка походу. Нет. Если она меня хоть раз еще ударит, я старался как мог. А больно, больно, больно. А -а -а.